А сейчас Виктор Леонидович расскажет нам о проблемах наркомании. Встречайте, господа. Добрый вечер. Как вы думаете, что объединяет таких людей, как Высоцкий, Блок, Достоевский, Бёрн, Фрейд? Что? Не знаю. Наркотическая зависимость? Что? Совершенно верно. Они все наркозависимые люди. Вот, казалось бы, такие вот хорошие, замечательные, но подвержены такому вот, э, пагубному, пагуб, пагуб, такой пагубной привычке. Э, меня зовут Тимофей Виктор Ленич, Я не представился, простите, и э, я психолог нашего, нашего города. И работаю в Центре реабилитации наркозависимых людей. Вот. Наша встреча продлится 10 минут буквально. Потерпите, пожалуйста, я понимаю, тема вам не интересна, но вы останьтесь. Вот. Что мы и вы сможете тоже задать мне вопросы потом, в конце моей лекции импровизированной. Вот. Итак, кто такие эти люди и откуда они берутся вообще? Вы знаете, каждая семья так или иначе сталкивается с этой проблемой. Люди, казалось бы, такие, ну, собственно, тот тех, кого я перечислил даже, тоже принимали наркотики. А Высоцкий вообще считал, что может избавиться от курения, используя наркотики. То есть вот такая дикая идея великого человека. Вот. Ну, люди принимают наркотики почему? Потому что скучно. Вот скучно и все, да? Либо у них просто избыток каких-то идей, фантазий, и они думают, что в этом состоянии они могут больше, что ли, воплотить своих идей в жизнь. Нет, все не так, все упирается именно в абстинентное состояние, это измененное состояние. Давайте обратимся в науку. Итак, представим в клетке мышку, которой вживили чип радости в ее мозг. И нажимая на эту кнопку, она будет получать удовольствие. Ее закрыли на некоторое время, значит понаблюдали за ней, и выяснилось такое. Она первое время ела даже, но ну, питалась хорошо, ну периодически нажимала на эту кнопку. Со временем она нажимала на эту кнопку еще чаще. И в конце концов, она из последних сил, уже нажимая на эту кнопку, погибла. Вот такая печальная история. Но есть эксперименты с более оптимистичным концом. В клетку поместили много мышек разнополых. Они получали разнообразную еду, они вели активный образ жизни. Были колесики, казино там, не знаю, что у них там, развлекательные мероприятия. Но трем из них вживили этот самый чип, понаблюдав, как вот, по аналогии с первой мышкой, что они а, будут делать с этой кнопочкой. Ну и в результате выяснилось, что они использовали эту кнопку крайне мало и в конце концов просто забыли они и получали наслаждение от общения друг с другом и от каких-то мероприятий, которые, собственно, они сами себе организовывали в этой клеточке. Значит, вывод из этого эксперимента такой, что эта пагубная привычка поддерживается именно средой. То есть, если бы эти ну, мышки да, <свят> попадали э именно в тот лабиринт, одна да, попадала в этот лабиринт, одна, тогда она бы погибла. А если она находится в обществе, таких же здоровых, жизнерадостных э мышек, да, то она выздоравливает и ну, прекращает получать удовольствие от этой кнопочки. Вот. то так... Примерно по такому же принципу устроен наш Центр. Примерно. Значит, людей закрывают, ну, имеют закрытую территорию, они ограничены от общения с близкими, то есть вырывают из среды. Мы занимаемся с ними проработкой целей, работаем над их состоянием, над, над тем, что они хотят, выйдя уже в жизнь, их цели, мечты, желания. Говорим об их обидах, о злости, что, зачем они это испытывают. И более того, они находятся в среде таких же людей, как и они, где могут поделить, получить обратную связь от таких же людей, наблюдать друг за другом и стимулировать друг друга, чтобы выходить из этого состояния. Вот. Ну, помимо этого, занимаются спортом, сходят в церковь, там. В общем, молитвы там, медитация, все это у них присутствует. Очень интересная жизнь, арт-терапия даже. Порой иногда сам себя ловлю на мысль, что мне там немножко пожить не помешало бы. Вот. Ну, что еще? А, ну, были, конечно, такие комичные ситуации в этом центре, когда парень, такой способный, знаете, такой лидер компании, такой все, он так все излечился там. Капец, вот такой вот парень, ну, и в первый же день он попал в среду таких же, ну, типа на слабое его там поймали, и он укололся, скажем, ну, вернулся в наш центр, сейчас опять проходит благополучную реабилитацию. Надеюсь, он выпустится в более, значит, с большей решимостью, чтобы это больше не повторять. Но его, правда, держат уже не полгода, он уже больше полугода находится. В результате сам себя наказал. Так вот. Ну и не хочу долго говорить на эту тему. Это будет вам скучно. Я хотел бы, чтобы вы просто задали мне вопросы какие-то, чтобы я ответил на них. И тогда возможно вам будет еще интереснее. О, в микрофон будет. Да, Максим, пожалуйста. Скажите, Виктор, вот, ну, исходя из вашего опыта, из вашей практики, вот Реально ли вообще такое? Существуют ли люди вообще без вредных привычек, без зависимости от вредных привычек? Реально ли быть таким человеком, при этом быть нормальным, адекватным? Ну, там, допустим, курение, это же тоже да. в какой-то степени наркомания. Да, я понял ваш вопрос. Mm -hmm. Нет. Каждый человек так или иначе зависим. То есть это любовная зависимость. Это зависимость от спорта, да, ну, излишне, да, я называю это, такие вот, ну, фанаты там есть, это тоже зависимость. но видите, хотя, с, вот еще тоже, с каким знаком, плюс или минус, да, как бы, это же все-таки, ну, нормально это? Ну, кофе он любит, да, скажем mm -hmm. так, ну, ну кофе и кофе. Хотя это тоже считается наркотиком. А вот, что еще зависимость? Зависимость любовная, да, любовная зависимость. Вот, прям вот человек и ревнует этого человека. Ну, вот, они же ну, все равно живут вместе, их соединили вместе, и вот они никак не могут вырваться уже из этого круга, но все равно как бы же, без, без, друга, да без друга не могут, и что он, что она, скажем. Ну, в этом мире как бы сплелись вместе. Ну, проживают такие семьи жизни, ну, до смерти даже, в общем-то. Ну, нормально не считать себя счастливыми людьми. — Понятно. Спасибо. А, — Скажите, Виктор, а насколько вы ну вот, насколько существует понятие легких наркотиков, тяжелых наркотиков? Есть ли наркотики, которые ну, легкие, так побаловался, и ничего страшного не произойдет? Да, есть легкие наркотики, тяжелые. Ну, там еще от способа применения, там еще есть классификация. Но ну, не будем углубляться, это скучно, можете почитать, если интересно. Не будем захлаблять наши эфиры этими названиями. Значит, вы знаете, каждый человек по-своему восприимчив. Он имеет свою чувствительность. Свой порог чувствительности. Кто-то может покурить, ему ничего не будет. Да? И тот рядом такой раз покурил, но ну, его торкнул как бы сильнее. То, значит, вышел из этого состояния, а это продолжает там, курить, там, уже чаще это делает. То есть он не вышел из этого состояния на самом деле. Тут э, я бы не стал рисковать э, так сильно, если уж э, лучше совсем не принимать угу. никаких наркотиков. Ну и в заключение э, я бы хотел сказать, что наркотики, какими бы они ни были, это зло. Зло и точка. Э, никогда, ни при каких случаях не надо поддаваться влиянию толпы, там, идти на поводу каких-то желаний там, именно быстрому получению удовольствия. Удовольствие, оно поэтому и радостное, потому что оно доставляется длительно, как те самые мышки, которые были в лабиринте, напомните. Они же получали удовольствие и перестали. Пусть они сексом лучше занимаются, знаете, пусть они зависимы будут просто от него, чем от наркоты. И, как говорил Эрик с помощью наркотиков вы можете пережить все, но при этом ничего не будете помнить. Браво!